Цели недостижимы, все происходит необратимо. Вчера я ехал, ЖД вокзалы, метро троллейбус, дома скандалы, в кармане пусто, сижу вамили, одни пароли. Бородатый, не плюнул в душу, А там плешивый намного хуже. Надежда дает, набраться можно, Но денег нет, и все возможно. Устал немного, пойду прилягу, И золот грязь. Опел я сразу рабочий нищий реальной жизни, но ничего, бывает чище, вчера носил, сейчас катаю такие вещи я наблюдаю, Эх разошелся. Полетели, но все, Андрюша, мы не успели. Любые цели недостижимы, все происходит необратимо. Сто не обрати.